Всем привет, меня зовут Макс Риск, тема дивиденды, дивидендные портфели, топ-6 акций с дивидендными, э, пассивный доход и заработок. Вот, значит, я вам скажу топ-6 акций, куда можно влаживать Можно через Tinko банк и остальные. Альфа-банк, я помню, есть. А если считать Украина, то вроде бы какой-то другой банк, я вот не в курсе. В других странах. Только в курсе? Двух банков. Если вы знаете больше банка, напишите. Итак. Э значит, у нас первое место занимают э -э, компании, дивиденды, акции под названием Verizon. Э -э, эта компания создала мобильный 5G. Это будущее. Поэтому рекомендуется влаживать дивиденды. Во втором у нас вместе Фрейзер. Про эту компанию я тоже ничего не знаю. Ну а третью компанию, я думаю, все знают Кока-Кола. Она выстрелила. Вот каждый год всегда покупает Кока-Колу, потому что это как квас покупать летом. Ну, тем более, летом много различий, поэтому квас не в тренде. Если бы, бы не лето, а другой какой-то... То квас был популярный. Тут был какой-то квас, а то получается кока-кола <свят> Напишите почему так. Ну, я уже сказал, вроде бы, немножко так. Потому а что зима. что зима можно? Меньше, чем летом. Поэтому компания стабильная. Если она падает, если она растет. Я вот не смотрел по статистике. Если она растет, покупайте. продавать сначала. Сейчас покупите, потом продайте акцию по штукам. Чем больше, тем лучше. Лучше рискнуть. Четвертое место по названиям... консол Консоль тет. Эдисон. Так, пятая компания. Вот. Пятая компания. Это по названию из дивидендов Выгодная в акциях. Инвестиции по доход и заработка. Glow. Подожди. Globatrones такая вот компания прям название Симус чувствуется соответствие вот такая вот компания рекомендуется шестое последнее место также еще создайте меньше двух портфелевых дивиденды. Это рекомендуется, потому что нужно экспериментировать и вы сможете так подзаработать. Ну именно ну это так сказано. Знаете, менее двух портфель дивиденды ведь там есть некоторые партнерские программы там плюсы и минусы вот как-то так вот шестое место по названиям ростелеком русский вроде ростеле ростелеком это на русская компания она сейчас выстрелила Рекомендуется, не рекомендуется. Встрите на свое усмотрение. Всем быстрый просмотр с вами Всем удачи, пока. Вау, хо-хо-хо. Вы видели? Всем пока.